Всем привет! В студии я, Диана Шилова, и сегодня я расскажу вам о самых актуальных новостях студенческой жизни. Итак, начинаем наш выпуск. И снова первый, третий международный форум по педагогическому образованию взял старт. Возможности станет больше. Семь здравоохранения и Казанский федеральный заключили соглашение о дальнейшем развитии. Китай опубликовал кадры успешной добычи горючего льда в Южно-Китайском море. На сегодняшний день во всех школах происходят масштабные изменения. Внедряются новые стандарты обучения, обновляются содержание и технологии образовательного процесса. Какой вызов принимают современные учителя и школьники, обсудили на третьем форуме по педагогическому образованию. Все подробности узнаешь в сюжете Адели Шемеловой. Уже третий год подряд Казанский университет на самом высоком уровне проводит форум для представителей сферы образования и психологии со всего мира. В ходе форума планируется найти ответы на вопросы, касающихся разработок содержания профессионального педагогического образования. Подготовки учительских кадров, но всегда были споры, как их готовить, что делать. И вот этот форум – это площадка, где эти вопросы обсуждаются, причем у каждой страны есть свои проблемные вопросы. В рамках форума состоятся три крупные научно-практические конференции, которые затронут вопросы непрерывного педагогического образования в современном мире, социально устойчивую и безопасную среду для детей, семейную педагогику и психологию. И вот здесь, такого рода форумы, это как раз возможность сверить а, законодателям а, то, что действует, как действует и как на это реагируют те, кто, собственно, эти законы исполняет. В качестве спикеров выступят представители престижных вузов, входящих в сотню лучших по данным рейтинга КОЭС. Для меня большая честь быть сегодня здесь. И от лица нашей организации я хочу приветствовать вас на нашем форуме. Я бы благодарю за возможность участвовать в этой конференции, в этом прекрасном месте. Стоит отметить, что Универ ТВ вел прямую трансляцию форума с международным участием в области педагогики. Такого уровня мероприятия состоялось в России впервые. И не случайно площадкой для его проведения был выбран Казанский университет. Ведь именно в КФУ сосредоточен весь потенциал подготовки педагогических кадров в республике. А педагогика признана одним из приоритетных направлений. Стратегическая академическая единица «Учитель 21 века» Яркий тому пример, представителям которой отлично известно, какого учителя уже сегодня с нетерпением ждут в школах. Адель Шемилова, Владислав Михневский, Универгьюз. Казанский федеральный университет начинает плодотворное сотрудничество с известной компанией «Сименс здравоохранения». Какие возможности открываются перед КФУ? Смотри прямо сейчас.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 посетила Республику Крым. Подробности далее. Делегация Казанского федерального университета во главе с ректором Ильшатом Гафуровым посетила Республику Крым. Основной целью визита стало участие в заседании клуба десяти уникальной площадки взаимодействия 10 федеральных университетов России. Эти встречи послужили примером налаживания диалога с потенциальными партнерами, одного из ключевых аспектов успешного роста и развития любого вуза. Думаю, мы не будем копировать друг друга, мы будем взаимодополнять друг друга, ибо это будет способствовать улучшению и конкурентоспособности наших вузов в мировых рейтингах. И здесь и Казанскому университету, и Крымскому университету есть что вложить в копилку. Анастасия Иванова, Кубинские студенты Института геологии и нефтегазовых технологий КФУ встретились с чрезвычайным и полномочным послом Республики Куба в Российской Федерации, Эмилия Ласада гарсия и обсудили самые волнующие вопросы. 23 мая в рамках визита Институт геологии и нефтегазовой технологии Казанского федерального университета посетил чрезвычайный полномочный посол Республики Куба в Российской Федерации Эмилия Ласада Гарсия, который встретился со студентами из Кубы, которые проходят обучение в КФУ. В этот день они обсудили насущные вопросы, касающиеся учебы, и поговорили о их проживании в Казани. Стоит отметить, что в КФУ всего обучается 26 граждан Кубы. Диана Шилова, Андрей Вагаудинов, Универньюз. Китай излег горючий лед с дна Южно-Корейского моря. Речь идет о соединении воды и природного газа. По сравнению с традиционным топливом, газовый гидрант отличается более высокой плотностью энергии. Китайские власти сразу же провозгласили, что это событие может стать поворотом для будущего энергетики во всем мире. В данной теме разбирался наш корреспондент Елизавета Евтифеева.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 В IT-лицей КФУ прозвучал последний звонок, и 11-классники сделали первый шаг во взрослую жизнь. Как это было, ты увидишь далее. Для более 5000 выпускников 11 классов Казани 23 мая прозвучал последний звонок, в том числе и для учащихся IT-лицея. Совсем скоро выпускникам предстоит сдавать ЕГЭ, первый экзамен уже буквально через пару дней. Но а пока разговоры о планах и воспоминаниях о лучших школьных мгновениях. И слова благодарности звучат из уст учеников, родителей, преподавателей и директора лицея. Больше всех волнуются, разумеется, сами ребята. С лицеем они прощаются так, чтобы их еще долго помнили.